Вы не поверите, но когда-то это был потрепанный жизнью обыкновенный контейнер. И все это работает на солнечной энергии. Так, ну что, готовы? Поехали. Привет, друзья. На днях я вернулся из Москвы, где мы открыли ресторан полезного питания. Но что-то я смотрю, давно у нас не было выпусков про стройку. Я буду это исправлять. Но сегодня речь пойдет не об эко-доме, а о строении, которое еще было до него. И забегая вперед скажу, без него мы бы не смогли начать стройку. Итак, представляю вам наш первый мобильный офис проекта «Юнит-1». Вы не поверите, но когда-то это был потрепанный жизнью обыкновенный контейнер. Пойдемте вовнутрь, я вам все расскажу. Итак, начнем с небольшой экскурсии. Сейчас мы находимся в главном помещении офиса. Площадь помещения 13 квадратов, но несмотря на это здесь вполне комфортно, свободно расположились три рабочих места. Из электроприборов здесь работает три компьютера, офисное оборудование, мой любимый аквариум, система видеонаблюдения, сплит-система. Система освещения, кулер, микроволновая печь, кофемашина, а также система вентиляции. То есть все, что нужно для комфортной работы офиса. И все это работает на солнечной энергии. Пойдем покажу. Здесь у нас расположены приборы для бесперебойной работы офиса. Инвертор, контроллер, автоматы и счетчики. Здесь у нас располагаются аккумуляторы. Сейчас их нету потому что их забрали для теста подсолнух. Так как аккумуляторы у нас выделяют водород, мы сделали систему вентиляции. И еще здесь за стенкой мы расположили кладовую для хранения строительного инвентаря. И наконец на крыше располагается изюминка нашего офиса. Это ферма из 12 солнечных модулей мощностью 3,2 киловатта. А теперь коротко о создании этого офиса. Все началось весной 2018 года. Я приобрел земельный участок и планировал строить дом. Нам нужно было разместить бытовку, строительное помещение, где бы должно было располагаться строительный инвентарь, собственно, и офис. Было два варианта решения, то есть это провести городские коммуникации и подключить какую-то автономную систему. Первый вариант у нас отпал, потому что изначально это было дорого проводить городское электричество. И мы выбрали второй вариант. Это фотоэлектрическая солнечная система. Разработали дизайн и начали ремонтные работы. На это все у нас ушло примерно два месяца. Момочки. Так, ну что, готовы? Поехали. С тех пор, как мы построили офис, уже прошло порядка полтора года. И этого времени нам было достаточно, чтобы мы протестировали все преимущества и недостатки. За это время а, практически не было никаких вложений, а, поскольку солнечные панели, инвертор не требуют технического обслуживания. Единственное, мы а, залили электролит в аккумуляторы. А вот, в принципе, и все. До того, как система стала гибридной, то есть до подключения городского электричества, Система была абсолютно автономной. И этого нам хватало для работы, полностью функционирования офиса, для работы мелкого электроинструмента. Единственным, наверное, минусом автономного офиса является подача воды. Мы решили этот вопрос э, с помощью бурения скважины э, на начальном этапе. А потом в дальнейшем на Экодоме мы внедрили систему использования дождевой воды. Ее также можно установить на мобильный офис. Итак, перейдем к цифрам. Модуль, вагончик нам обошелся порядка 35-40 тысяч рублей. Ремонт, все ремонтные работы с материалами, с услугами нам обошлись порядка 150-200 тысяч рублей. И, наконец, фотоэлектрическая солнечная система, которую мы установили на наш модуль, нам обошлась. 350 тысяч рублей хочу заметить что 70 процентов от стоимости системы составляет аккумуляция подводя итог хочу сказать что наш модуль наш офис нам обошелся в 650 тысяч рублей я считаю это адекватной ценой по сравнению с теми затратами которые бы мы понесли если бы мы проводили городское электричество мы за это время, за более чем год, мы потратили 12 тысяч киловатт электричества. Это примерно 70-80 тысяч, если переводить на деньги. Экономия очевидна, поэтому мы сделали правильное решение и сделали классный продукт. Открою вам секрет. На этом офисе мы тестировали те технологии, которые мы в дальнейшем применяли на нашем эко -доме. Я решил, что наш следующий офис тоже будет модульным, автономным. Мы уже разработали дизайн-проект. Да, и о коммерческой стороне вопроса я тоже задумался. И в скором времени мы начнем производство этих офисов под заказ. Если вам понравился выпуск, ставьте палец вверх. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Азад Шехметов. Увидимся на следующей неделе.